Вот такой вот эхолотик, вот модель его, беспроводной, с таким вот датчиком. Сейчас посмотрим, что у нас в комплекте. Так, какой то корыто. аргированныя упаковочка, скорее всего там самый халотик, угу, вот батареечка в комплекте Вот такой вот выдвижная антенка. Также можно подключать сюда проводной датчик. Инструкция. Темлячок на шею. Зарядная от сети. USB там еще есть. автомобильная зарядочка ну вот он сам высодной датчик так ну, батареечки там уже вставлены заряжаются снизу зарядочка скорее всего аккумуляторы Посмотрим. Так, режим. Что у нас здесь? Симулятор. Так. Так, язык английский, русский. увеличение можно делать. Также здесь. Так, демо. Давайте посмотрим. Вот видим. Пошла демонстрация эхолота. Показывает размер рыбки. Также глубину рыбы, рельеф дна, температура воды и глубина. до самого дна или показывает также уровень за разряда аккумулятора вот такой беспроводной датчик Мы его откроем. откручивается пробочка имеется резиновое колечко а, вот он Батареечку вставим сюда. Минусом вниз. Все защелкнулось. Пробочка на место. То есть он начинает работать тогда, когда соприкасается с водой. Два контакта. Упал на воду. Контакты замкнулись. Сигнал с антенки пошел. Сюда. Дальность всего 100 метров, вроде там написано. Давайте посмотрим, все таки сколько. Так, установка батареек. Так, вот характеристика эхолота. Напряжение 3,7 вольта. Встроенные литимые аккумуляторы. Сонар имеет батареечку CR2032. 3 вольтовую. Да, вот от 0,6 метра до 40 метров глубину. Прозванивает. 90 градусов угол захвата. сонар 125 килогерц. На ну, сам прибор работает на 433 мегагерца. Ну, вот максимальная дальность удаления сонара от самого холота 180 метров, как написано здесь. Ну, так Ничего мудреного нету, я думаю, любой разберется, как им пользоваться. Ну, теперь его надо испытать в реальных ситуациях какой-то. Для этого нам нужно пойти на речку. Ну, что мы и сделаем. Что там? 4 метра глубина, 4,2 2 О, опа, возле свала рыба пошла, возле ямы, яма, 3 метра рыба стоит, ага. на 3 метра, прямо возле дна, не показывает ну, все ровно пошла поверхность ближе вижу берегу уже один метр ага. полтора метра уже рыбы нету ага. все здесь видишь вот пошло да, нормально а, закидывай так сейчас сигнал 6 шесть шесть, метров 6 6 6 9 Ох, на 4 метрах рыба. А, где ты видишь? А, показывает, да? 4 метра. Пол воды. 5 метров рыба. Нормально. Вот маленько с запозданием он идет. Значит, перед. Где 7 метров, но... Так от причал старый. Где она уже? Да, вон она. Она. Она, Сносит течением. Я хуй вот на глубине стоит прям 6 метров у ну, рыба есть ну лечь вот на С ну, стайкой в принципе да кучкой и у да. ледна но ну, в пол воды есть ничего ну, опустится на прикормочку 3, вот 3, он 4. свал Ямка. А, сейчас выходить будет, да. Ох, ни хера рыба, смотри. Ага. Запускай. 6. Видишь, смотри, вот даже стоит, ну Он не стоит, блядь, что пошла, да? У ну, дна стоит практически, 3 метра, 2 метра, 3 метра, пол воды, она здесь, да, здесь может и окунь, кусты. Щука может Вот видишь забрасывать заебись а Где она? Ну, Вот сюда а? можно, да? А вон он стоит нет. на течении вот, вот Там течение, а здесь как бы обратно заворачивает обра... Крутит маленько Здесь заебись, кормушку сносить не будет Опа, вот свал Вот он, что там Сейчас выходишь, наверное Нет у нас там я Значит ты ищешь сюда да. ближе 38. Рыбы нету. Дальше надо. Вот туда, видишь, вон она плюхается. Да. Как раз. 3.7, 3,6. И с половиной. 3,3. 3,2. может мелочь показывать ну, да, Маль, малька малька ну, да, может да в пол воды стоит метр полки вот, на весь он да. а все берег пошел ну, вот сюда можно а да? берег видно да берег не не показывает все вот, подлещик видать, на метрах стоит. Ну, слева нет, вот сюда вправо, наверное, кидать надо. А, хотя ты подтаскиваешь. О, на ловине, что-то. Ну, что, 3 метра? 3 на 3 метра. Ну, меня на свал, не на ловине. Ну, да. А вот, вот, свал. Вот он. Рыба а что глубину его не показывают? Метр. Это вот вышел со свала, было сколько? 4 метра было спасибо всем за просмотр удачи пока